Как со 100 долларов сделать 100 тысяч долларов? Всем привет, меня зовут Макс Прайм, подписывайтесь, ставь лайк. И я тебе расскажу. 100 долларов это достаточно стандартная сумма. Грубо говоря, если у вас есть 1000 долларов, то это значит есть успех. У меня они есть, в принципе, можно проинвестировать их. В принципе, если вам интересно, то лайк. В общем, как нам дойти до 100 тысяч долларов? Нужно сначала выбрать, купить акцию, купить облигацию, купить криптовалюту. У нас куча вариантов. Или же 100, 100 долларов вложить на канал, снимать видеоролики или сделать что-то, какой-то новый курс, какую-то продавать книгу в интернете, потому что сейчас интернет, пробуем такую штуку. Можно в реальной жизни что-то придумать. Ну, пока мы в интернете, поэтому придумаем так. 100 долларов, например, если биткоин вырастет, так, мы сказали, в 10 раз, да? То получится 100 тысяч долларов. Биткоин может ли вырастить в 10 тысяч раз? Может. Поэтому насчет биткоина покупаем его, когда он пойдет на грань. Сейчас он стоит больше миллиона гривен, кто-то с России, поэтому я на украинском тоже, конечно, разговариваю, но сейчас на русском побольше. Поэтому зайдите на канал. У нас есть таблица, где канал есть украинский. Или просто в поиск бить, бьете макс риск по-украински. Прямо украинский язык напишите, чтобы нашли. Вот. Биткоин может вырасти в 10 раз. Акция тоже может вырасти в 10 раз. То есть биткоин покупаем или акцию покупаем. Одно из двух. Облигация это уже не вариант. Sorry, но не вариант. Так что у вас есть два выбора, добро пожаловать в стандартный мир, мы уже с вами общаемся три минуты, две минуты и к новому году осталось еще немного времени, поэтому инвестируйте деньги, сейчас биткоин как начинает расти, ну может быть не 100 тысяч долларов, а, подождите, ой, подождите, 100 долларов до 100 тысяч долларов получается нужно 100 тысяч раз, то есть в принципе для начала сойдет. Напишите в комментариях свое мнение, куда вы бы инвестировали. Если так, то я готов с вами встретиться, посоветоваться в клуб. Да-да, прикиньте в клуб. А там такая галочка с 18. плюсом, Это будет шок. Ведь если так, то это перебор будет. Ладно, всем удачи, всем пока.